Клево всем, друзья. Сегодня на Черном море приехал половить на отводной поводок рыбку. Посмотрим, что поймаем. Первый раз в этом сезоне приехал на море на рыбалочку. И покажу вам, как и на что на отдыхе на море можно половить рыбку. Поехали! ловить буду на тирольскую палочку все собирается очень просто самый простой самый простой монтаж для рыбалки в море стоит дешево недорого ловит всю рыбу начиная от бычка кончая горбылем просто привязываю к основной леске, привязываю тирольскую палочку любым узлом как вам нравится как вы хотите совершенно не принципиально. можете даже накинуть просто петлей, как вам удобно. Все, палочку привязал к основной леске. Теперь делаем поводок. Использовать я буду флюрик от Дунаев. относительно цены и качества великолепный флюрик. Длина поводка мне нужен где-то до полутора метров до полутора метров и теперь просто один конец флюрика привязываю прям к этому же месту тирольскую палочку куда привязывал основную леску то же самое привязывать можно совершенно любым узлом как вам нравится нет мелочи? походим поищем основная леска флюрик все основная леска поводок теперь я использую вот такие крючки это восьмерки можно использовать десятки и просто привязываю также на другой конец поводка и опять же привязываю Совершенно любым узлом, как вам нравится Большое ушко Вот что, друзья, получилось. Тирольская палочка привязана на основной леске. Длинный поводок с крючком. Цепляем насадку. Ну и начну со съедобной резины. Береклей. Такого кусочка. Просто на крючок. Вот так. Одеваю. Ну что, начинаем? Первый пошел, друзья. Кто там? Есть ребята, что-то клюнуло, что-то есть Есть, есть, есть, ох, ох, ох как бьется а, не, Только не в камне, друзья Только не в камни, Только не в камни. А, давай, давай, давай Сошло что ли? Не пойму Ребятки, первая была хорошая поклевка Кто там у нас? Кто это? Маленький горбыль, друзья Маленький, прималенький горбылек ребята смотрите вот это красивая рыба горбыль называется смотрите какой он красивый смотрите видите какой у него ротик вот это настоящий горбыль но он маленький вообще малышенький но ну, какой он достойный соперник на мой взгляд это одна из самых сильных рыб которые ловили поверьте пойм поднять килограммового горбуля надо умудриться, это очень красивая сильная рыба вот первая рыба этого сезона в море и вот такой маленький горбыль, все, не будем мучить отпускаем его ну что, требуем продолжения банкета ту насадку с Вдеваем новенькую, и в бой! Хорошая посылистая палочка. У Саши мелкий ёршик стал поклевывать у меня вот было две поклевки вторая горбулек, маленький, но красивенький надеюсь не последний хорошая такая поклевочка была вот только что вот такого красавца ёршика поймал Саня вот смотрите какой великолепный морской ёршик смотрите ротик вот, на крабика поймал. Так, может, по чуть-чуть что-то и подловим. А, говорят, до двух дня сильный дождь здесь был. Возможно, вода остыла или еще что-то, и рыба откатилась от берега. Вот такой красавец, смотрите. Колючий морской ерш, отпускаем рыбку. Всё, убегай, убегай. Там не нащупал только, ты понад ага. на берега. По да, взял? Ты не понял берега нет. -то, на берег. То есть там есть что? Местами попадается. Левее не нащупывал. Достатка, вот они. Нет-нет летает маленький ршик. И решили попробовать полностью перейти на Ирша. Привязываю сетник более большего размера крючочек и буду ставить более крупную насадку с учетом вдруг ёршик будет поактивнее брать сейчас ставлю вот такой просто твистер и посмотрим вдруг бахнет Просто вот так вот. Но вот туда кидаешь, сначала там глубже, глубина. А потом раз и чувствуется, уперся в бровку или в камень. И пошел миляк. Рыбка ты где? Я прямо кинул. Он возле турции, слышишь, упала? Главное в корабль не попасть. А то потопим. Международный скандал. Рыбаки. Побережье. Красной России утопили. Тирольской палочкой. Корабль. Давай. Горбыль был? Саша, это хорошая поглевка была. Не видел. Да, я, я, я, я, я, я, я не знаю, Лара, ешь. Ешь, наверное, палку хорошо. Удара не было, мягко. У меня тоже удара, когда сел горбылик, он сильно резко потянул. Вот, Далека. Ну есть, есть, что это. Горбылик. Саша очередного тоже горбылика взял. Саня, давай показывать его. Да, да. сейчас давай вытащим вкусненько. Надо, наверное, Наоборот, я сейчас на фоне света. Дополнительно, ты ближе подходи. Давай, вот Саня сейчас горбыльчика всадил, небольшого. Смотрите какой, красавец. смотрите, какой у него носик. Кто не видел горбыля, посмотрите, вот в профиль и хрюка, держишь, он хрюк одержан хрюк тык-тык стучит как бы смотрите какой красавчик отпускаем рыбку ну чё первая поездка и два горбылика это круто короче друзья умерла у меня леска на катушке пошел взять другую в этот период у саши был мощная поклевка горбыля и двух ёршиков он взял. <связывая> крабик, крабик, Щипается, гад! А вот это. Крабик. Не хочу, я боюсь. <связывая> <связывая> щипается, друзья. <связывая> Поймал, бегал. Вот такой маленький, хорошенький. Смотрите. Вот такой крабик. Хихи! <связывая> Ущипнул меня несколько раз, пока ловил. Ой, пути, пути Беги! Ноги Ой. Ой. Ого. О, ребята! Я Ого. это сделал! Очень крупный монстр. Просто всадил. Думал, все порвет. Во! Микро ёршик! Во! О, вот такой колючий красавец. Ну, покажи, <смех> О, хороший. <смех> Будешь на бутерброд? Давай, клади. <смех> все. Они рыбу ловят. Перекус, переобед нет. Тогда он корабль светится, Я... на него не кидай. Нет, в корабль только он тут не кидай. Он светится корабль, в него не кидай то чревато ерушек ребята опять не знаю. метров сорока друзья метров сорока на подбросе сел Честно, даже даже не понял что это вот такой крупнейший скорпен вот так вот вот такой монстряк Смотрите. мой палец и он Во. для сравнения так, что-то есть, ребятки, что-то есть, что-то всадил небольшое, кукушку, ребята, морской окунь, кукушка, друзья, смотрите, какой красавец, вот такой красивый, смотрите, клюнула фиг знает откуда маленькая походу ершик маханьки с мизинчик Карась? точно ребята микро карась есть а зеленуха друзья я поймал маленькую зеленушку губан вот такая вот Зеленушка Вот такая зеленушка Губан рыба Вот такие вот у нее губы Вот это уже какую посчетку А карася никак не поймаем, представляете, друзья Даже зеленушку уже поймали Во, рыбка губан Такая вот красивая кстати, съедобная, хотя у нас считается несъедобное. Очень сладкое мясо, но в отличие от многих других рыб, костлявая. Что-то есть, аж. На подъеме взяло, наверное, ерш кто-то уговорил, сдалека, на подъеме, на подрыве. Ого, ого, бьется. Уху, ух, ху ух, ух. А, карась? Неужели? Карасик, друзья, походу, я все-таки это сделал. Да, есть! Да какой красивый, ребятки. Есть! Я все-таки его уговорил. <звы> вот он, морской карась. Смотрите, какой красавец. Все-таки я его уговорил. <звы> <звы> Есть! Самого-самого выброса, наверное, метров 60 взял. Эй. Вот он. Эй, да что ты, отцепился? Вот он, друзья, такой красивый, с точечкой на хвосте. Вот это вот бывает при хорошем клеве, ну, штук 30-40 поймать реально, таких и крупнее. Нет. Но вот сегодня рыба, бывает, берегом нету, все что, или мелкая, целая куча горбулей все мелкие. Отпускаю карасика. Уплыл. Ну что, друзья, вот и закончилась сегодняшняя рыбалка. Вечерочка, утряночка. Отводной поводок в Черном море рулит, ловит всю рыбу. Работает отлично. Несмотря на то, что рыбалка была ну, очень трудовая, почему-то рыбы не было, куда-то отошла. Возможно, связано с погодными условиями. Тем не менее, на двоих было поймано 5 или 6 небольших горбыликов. Больше двух десятков ершей, кукушка, бычок, зеленуха и два карасика. Было еще получено множество различных поклевок. У Саши была одна мощная горбылевая поклевка. Отлично, половили, удовольствие получили, кайфанули. До новых встреч, друзья!